Всем привет, Томес! Мы сегодня будем э, обозревать мод, который называется, как? Он называется Demon Slayer, ну и Кемесо, что-то там, да-да-да. Ну, поняли, да? Вот. Э, этот мод, я думаю, делить не буду на части. Все в одном видео расскажу. Ну, а перед началом ролика хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, потому что сейчас у меня прям вообще жопа с активом, вот. Ну, переходим к началу ролика. Вот, нифига себе. Вот это мне выпало. Короче, начнем мы с чего? Я думаю. Ладно. А, начнем мы с мобов. Вон, вы видели, пока я бегал, еще там мобы были, да? Так, здесь нет. Вот, все. Здесь всего 6 мобов. Всего-то. Давайте я сейчас на видное место выйду. Эти здесь везде леса. Здесь не будет, наверное, на видных мест. Вот, давайте здесь, где-нибудь. Первый мод, мой мод Первый моб это Танжера У него 80 жизней ровно В целом он почти ничего не делает У него просто обычный, просто это обычный моб Обычный моб, который ничего не делает У него есть армор, как я вижу Вот, у него всего 80 хп Есть, дальше, демон Незука, вот, у нее 60 хп, меньше чем у Танжера Вот, вот так вот она выглядит У нее во рту вот, вот этот кряп В руках сумка А, кстати, у Танжера нет сумки и меча тоже. Хотя должен был быть. Ну ладно. Следующий мод у мод. Моб это Томиока. У Томиоки 80 жизней. У него уже в руках, видите, есть палка. Или я не знаю, что это, сабля. Я не смотрел, честно, клинок рассекающих демонов. Только первую серию наполовину пострел, Мне не очень понравилось. Ну потом, может быть, посмотрю. Вот. Дальше. Кочу, у Кочи 70 хп Выглядит он вот, а, Коча Извиняюсь, наверное, вот а У нее в руках сабля, это, как я понимаю Демон, да, вот Всего лишь 70 хп, дальше И носки, вот так выглядит Носки, если я не ошибаюсь, это тоже Демон или нет, или это Демон слейер, вот, у него 85 хп Кстати, больше всего Пока что, из чего мы видели Вот, у него, кстати, очень классик Красивый глазок, видите, да, вот Дальше у нас идет зеницу Зеницу 75 хп, и он тоже в школьной форме На самом деле это как-то странно Но ладно, вот он выглядит вот так Кстати, у него никак не выделяются почти глаза Обычный скин на Стива и все Вот этого прям у этой выделяется У этого выделяется У этого не выделяется Ну, у, у него как, короче, у Танджера Такие же глаза обычные Вот, это все моды Моды, не моды, а мобы Вот все мобы, которые тут есть. Давайте перейдем к оружию. Так, сейчас я выберу, что тут оружие. Ну, видимо, здесь только два оружия. Да, тут всего лишь два оружия. А, ну еще и сумка. Вот. Первое оружие это сабля обычная. Вот, где-то мы видели у кого-то в руках. Она была, вот у него, у нее, да? Вот у нее есть сабля. А, у нее 4 урона и 2, 2 скорости атаки. Ну, достаточно нормальный Нормально, сабля Так, мы продолжаем У меня здесь уже начался дочь. Дочь. Ну какой дочь. Дождь Ого, у Кочи появилась броня Нифига себе У него 110 хп стало Каким-то образом Или это не так, Коча? Что, подождите А, вот настоящий Коча А, у них оказывается Еще и броня добавляется, да? Со временем Окей Это, если что, видимо Не все про... Это все про... Не прокачанные персонажи а, Вот Ну ладно так, мы возвращаемся к сабле. 4 урона, 2 скорости атаки. Давайте на кому-нибудь протестим. Давайте вот на Иновске. Ну да, собственно, 4 урона. Дальше бамбуковый меч, если я не ошибаюсь. Да, бамбуковый меч. Здесь что-то на китайском написано или на японском, хз. 6 урона, 1 на 6 скорость атаки. Вот это уже, кстати, получше на самом деле. Она бьет быстрее. Оно или что это меч, значит он. Так, так же протестим носке. Да. Нормально, нормально. О, нифига себе. А, это не все, видимо, демоны. Ну ладно, потом, если что, сделаем вторую часть, если нужно будет. Просмотрим других мобов, вот таких вот, всяких демонов. Как я понимаю, это демоны, да? Так, дальше у нас э, школьная сумка. Школьная сумка, она у нас что? Три урона, одна скорость атаки. Хорошо. проверим также на носке. Да, прям как заявлено. Так и является. Так, отлично. Здесь еще есть хлеб. Не знаю, зачем он тут нужен, честно. А, это еда. Французский фр хлеб. Хлеб. Французский хлеб. Так, это еда. Здесь есть еда, хорошо. Так, здесь есть всякая одежда. Вот это вот у меня вообще прикольнуло. Хоть она у меня не так выглядит, но смотрите, как это выглядит. Это выглядит очень-очень-очень смешно. На самом деле. Мемное лицо зеницу. Так, перейдем к броне. Броня, броня. Ну, поехали по порядку. Отлично. Так, Мику, Мику. Это какой-то... Что это? О, нифига, я качком стал. Это Торс качкап, как я понимаю. Плюс 4 броня. брони, Броня. брони, да. И... Что за звуки тут происходят? Плюс нам 25 сопротивления отбрасывания. Ну, нормально в целом. Можно на ком-то проверить. Потом проверим оденем. Так. Ну, вот, вот так вот она в целом выглядит, да? Ну, у меня, кстати, идет. Так, дальше. Это ручной демон. А специально атака есть. Смотрите. Ого! Нифига, он спавнит руки. Вот так вот выглядит плюс 6 брони. И плюс 0,2 сопротивления отбрасывания. Ну-ка, давайте протестим на кого-нибудь. На! йоричи. Так, э, давайте на 3-4 поставим, а то слишком громко, да? Э, на самом деле круто, что есть у нее специальная атака, потому что это... Ну, это, это круто, на самом деле, вот. О, это что, Херобрин? А, это демон. Вот тут произошло какое-то сражение, как я вижу. А, это просто демон нападает на этих... на демон-слееров. Как же тут все громко. Давайте сюда встанем. И чуть-чуть потише еще сделаем. Так, хорошо, вот так вот она выглядит. Дальше, спайдер хэд. Вау! Это голова паука. Вот так вот она выглядит на мне. Вот, она, видимо, добавляет ночное зрение. Да, вот она добавляет ночное зрение. Что это, ну, это очень круто на самом деле. Это очень поможет в выживании, я думаю. Опа, сражение. Нифига тут черек большой. Вот их, наверное, да, в следующей серии посмотрим. Если, если вам захочется. Так, ну вот так оно выглядит. Плюс 5 брони всего лишь-то. Ну, не всего лишь-то. Это хорошо, но не идеал, скажем. Так, э, драм, специальная атака. Драм это, если не ошибаюсь. Блин, я не помню, как драм переводится. Ну ладно, потом посмотрим. Если что, на монтаже, может быть, оставлю. Как переводится. У нее есть специальная атака, я только что увидела. Она добавляет плюс 3 брони. Еще. Вау То есть, три э, такие волны, да? Ну, прикольно, прикольно Сколько она урона носит? Так, было 20 Стоп, подождите Давайте проверим на... Опа, так, это уберем Это будет мешаться Про... На ком проверим? Вот, щука, это ружье, нифига Ну, вторую серию сделал тогда из, из, из дропа всяких Моба, давайте Вот так вот э, 234, смотрим Так, не так На нем не получается. А как тогда? На ком? О, давайте на демоне. 10 хп сносит. Жестко-жестко, да? О, я хаба. Еще один черек. Так, я хаба. Хорошо. Ну, лишь, лишь для урона подойдет, да? Вот так скажем. Тут опять какое-то сражение происходит. Дайте мне снять, блин. Вот. Так, Клоузес Руи. Это Халат? Да? Ну, кстати, прикольно выглядит. Как он сзади выглядит? У -у -у, прикольно. У него нет спецатаки, но у нее есть две брони. Ну, я не знаю, что про это можно сказать. Просто вот так вот выглядит обычный халат. Вот это уже пошел сет. Сет дракона, да, я понимаю? А, нет, собака? Стоп, чего это сет? Revaged Re War Formation Wolfhead. Да, это собака. А это хайро, хайромант. Стоп, это не то. Вот, просто это, это отдельная голова собаки. Когда она на голову, плюс 8 брони, твердость брони и сопротивление отбрасыванию. Ну, кстати, прикольно. Вот так вот выглядит голова. Ну, кстати, не очень красиво, как-то странно она выглядит, но ничего страшного. Так, дальше что мы посмотрим? Это будет как раз таки хайромант. Так, а, еще невидимость добавляется вот эта голова. Ну, вы видели, вот невидимость. Так, Хейромант. Hey это что? А, это Мантия, да? Ну да. А, плюс две брони всего лишь что. Ну, <laughs> я не знаю, что про это можно сказать. Тоже просто Мантия. Ничего такого не добавляет. Просто-просто Мантия. Так, давайте это. Без всяких дождей так далее. А, последнее, что осталось. да? Техет. куда ты его можно одеть? А, нет, это... это... А, стоп, это что-то дропнулось, да? Ну ладно, давайте очистим. Так, а, тут есть прям сет. Ну вот, сет собаки. А, вот, а, боди добавляет плюс 12 брони, 2 твердости брони и одно сопротивление отбрасыванию. А ноги добавляют плюс 10 брони, 2 твердости брони, 2 твердости брони и одно сопротивление отбрасыванию. Угу. О, нифига, вот так вот уже получше выглядит. На, если честно, на собаку не очень похоже, похоже на какую-то годилу маленькую. Только Вот, вау, как красиво, чекайте Блин, я не смогу приблизить, потому что я по не скачал, как обычно Но ничего страшного Вот он демон Ну вот так вот выглядит сет брони Вульфа Опа, это что? Это что? Вау, как будто в такие гуле Я не знаю, как это называется Это кимоно, ага, даки кимоно У нее есть специальная атака, сейчас посмотрим Она добавляет плюс 7 брони Плюс одна твердость брони и 0-1 сопротивление отбрасывания. Угу. отлично, хорошо. Так, что за спецатака? Вау. А, типа, я могу на, на дерево залезть? Что он добавляет? А, типа, убегать можно. но ну, прикиньте, на вас кто-то напал, у вас вот эта штука есть. Это что, очень круто. Вот так вот просто ходите и все. Либо, наоборот, от вас кто-то убегает, и вы можете вот так вот, опа. А, я еще так урона ношу. Так, 200. Да, на демоне лучше проверить. Вот он, демон. 33. Остало 18. Ну, можете потом сами посчитать, сколько он на урона наносит. А, он устанавливается. это демон. Ну, ладно. Потом посчитайте, если он нужно будет. Ну, где-то 5 хп, наверное, сносит. Вот. Чтобы вам облегчить задачу. Так, давайте это все сразу добавим. Ой, сколько тут всего. Крылья. уроки Винкс. уроки крылья. Так, Z это специальная атака. Ну, сейчас тоже посмотрим. Плюс 5 брони, 1 твердость брони и плюс 1 сопротивление отбрасывания. Угу. Что она делает? А, это полет. Летать может достаточно долго. Прикиньте, взлететь вот так вот. А, и тут можно летать почти бесконечно. Тут КД небольшой, поэтому можно куда угодно летать. Ну, прикольно. Вот так вот она выглядит. Ну, на моем скине не очень, на самом деле. Но зато она достаточно полезная. Прикиньте, бескрасиво летать. Вот это, конечно, круто выживание, да? Драм какой-то. Что это такое? Ага. зо кутен драм Две брони и одна сопротивление отбрасывает. Вот так вот она выглядит. А, это, наверное, вместе с самим драмом вот так вот. Не понял. Не знаю, что это. Когда надето. А куда его надевать надо-то? Ну ладно. Видимо, куда-то можно надеть. А, во. Вау. Как будто я жрица какая-то. На самом деле, ну, выглядит детализированно, Хотя нет, не детализировано. Ну, наверное, в аниме она выглядит так же. Хорошо. Дальше. Клоузес Аказа. Так, это все Аказа, да? Нет, вот это Хакама Аказа. Вот это верх оказа. Это низ, да? Да. Вот так он выглядит. Он просто две брони доволяет, да? И там мы там. Нет, здесь две, здесь четыре. Хорошо. Ну, такой себе. Такая себе броня Клоуза с дома Это хорошо, что она дома, конечно Так, две брони, 4. Четыре... А, и две брони Ну, тоже такое себе Я просто сейчас побыстрее буду все это смотреть Потому что акцентировать внимание на вот эту штуку я не хочу Так, вот это О, тентакли Их можно надеть у, вау, вау Вау Вот это выглядит круто Плюс 10 брони Две твердости брони И 0,5 сопротивления отбрасыванию. Также у нее специальная атака Вау. Давайте на проверим. Вот на нем пример. На. Стоп. Чего он урона получает? Как уши. Так. Вообще урон не получает никто? Что он делает? Непонятно. Потом можете в комментариях написать, если знаете, что он делает. Вроде урон не наносит. А, нет, наносит. 34... А, демоном только. Ну, кстати, много наносит урона. Так, мы закончили на как ушат тентаклист, да? Дальше. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, мы сейчас дойдем до вещей э, истребителей демонов, да? Так, поехали. Музан Мов. 8 брони, 2 твердости брони и 0,5 сопротивления отбрасывания. Выглядит вот так вот. <с эры> Выглядит на самом деле как-то забавно. А, вот. Так. Хорошо. Дальше. Музан Тиктаклес. О, еще один Тиктакли. 12 брони. 2 твердости брони. И 0.5 сопротивление отбрасыванию. А, выглядит вот так вот. Сейчас проверим... Атаку. Ну, то же самое, что и... Вот эти, да? Как я понимаю. Опять дождь. Везер Не надо мне. О! Надо найти демона. Ой, Йоричи можно бить. А, на травление еще дает. Ну вот это круто. Ой, та, та, та, танжира, тень, так, так Танжиротин так У Танжира такие не так ли были? Нифига себе. Ну типа я знаете моментами смотрел. <свот> в ТикТоке тик видел. Вот. Я думал, что у них только мечи. Меча, меча, меча мечта. Так, демонстейеры выпали. А, во, их есть можно. Нифига. А, они то что туда? <свот> Прикол. Ну-ка. А вы урон не получать, как понял, да? А ты? А, -а, -а ха -ха, вот это я видел, э -э мышку, которая с мускулами Хорошо, вот что она добавляет, ну, сами видели, да? Она а отравление, по-моему, если не ошибаюсь, тоже добавляет Ну, ладно Так, юниформа, это все к этому, да? Нет, это просто отдельно 10 брони и 2 твердости брони Вот так вот выглядит, ну, прикольно Ну, нормально, да? Нормально Хакама Так, мы продолжаем, я опять отошел Хакама, 8 брони, 2 твердости брони, я уже не знаю... Говорил или нет? Это юбка, да? Да, это юбка Хорошо, дальше быстренько-быстренько Пробежимся. Гейтер А где? Почему их не видно? А, это носки, типа, что ли? Ну, похоже, кстати, на носки Ладно Так, дальше Клозер с Вау А, я не сказал про носки Носки добавляют 4 брони и 2 твердости брони Вот Это костюм какого-то, как будто, не знаю Сударя Вот так вот Ну, прикольно выглядит, да? Особенно так как я не видел это в аниме, выглядит круто. Может в аниме это намного лучше выглядит. Так, хакама уже была, нет? Была уже вроде две брони. Да, по-моему, была. Ну вот, две брони, если что, это просто юбка. Вот. Клоуза с кошей. Кокошей было, да. Так, давайте сразу следующую возьмем. Ага. Тут чуть-чуть осталось уже половина. Опять дождь пошел. Ой. Извиняюсь. Клоуза с Две брони. Вот так вот она выглядит, фиолетовый, кстати, мне достаточно нравится. Ну, достаточно прикольно выглядит. Мне нравится, вот. Так, специальной атаки у нее нет, ну, ничего страшного. Выглядит прикольно. Так, здесь есть у кого-то специальная атака? Ну, это поехали дальше вещи. <coughs> это танжера, если не ошибаюсь, да? Да, это Хаори танжера. Дальше Юниформ танжера. Так, Хаори танжера две брони. Здесь две брони. Здесь 12 брони и две твердости брони. Это вот это вот прям как у него, если не ошибаюсь. Он вот такой вот ходит. А вот. Дальше Зеница поехала. Хаори Зеницу. Это две брони. Выглядят вот так вот. А вот это униформа Зеница. Ой, Гейтер Зеница. Две, 12 брони, представляете? Как, так же, как и у, у этого у униформа Танжера. Вот а, прям то же самое статистика. А, здесь три брони и две твердости брони. Угу. Ну, вот так вот выглядит сет танжера вот Дальше, и униформа Кайгаку, 12 брони Выглядит именно вот так вот Ну, такое себе мне, честно, не нравится, как она выглядит именно, именно у меня на скине, может, у Кота получше выглядит Просто у меня она как-то сливается, вот 12 брони, ну, это очень круто, на самом деле, 12 брони Это как у, вот униформы, только у него нет твердости брони вот здесь вот. Так, Хаори Томми Ока. Две брони. Ну, это... Ну, это дальше пошло то же самое. По статистике выглядит вот так вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. А, хаори Кочу. Ага. Дальше опять пошли Хаори, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Угу. Вот Хаори Коча. Выглядит вот так вот. Это то же самое Хаори, как и у других. Извиняюсь, я приболел. Прямо это... Просуда жёсткая. О боже, опять эти звуки. Да что вы, что вы мне надеяете? Аллоу. Так, две брони, когда надето. Вот, вот так вот выглядит. Ну, как остальные в целом, только розового цвета, ну, просто краска другая. По статистике они такие же. Вот, ну, это то же самое, какие и зенит, ну, Зеницу, Хаори и тамиоки. Вот, выглядит вот так. Вот это, кстати, выглядит достаточно стильно на мне. Сколько стоит твой шмот, да? Вот. Из, 100, из того, из той серии Так, Гейтер, Коча Это, опять же, носки, как я понимаю, да? Гейтер Три а, брони и две твердости брони Ну, как то, то же самое, что и здесь Просто повторение такое же Дальше Ренгоку О, тут у него, кстати, по-другому как-то выглядит Смотрите, ну, прикольно, да? Вот так вот выглядит Хаори Вот так вот выглядит так выглядит униформа. Ну, мне она вообще не идет, видите? Это вообще как-то странно мне выглядит. Так, дальше гейтера Рен -Гоку. Носки Рен -Гоку. Вот у него прям самые стильные носки. Видите? Вау, вау, огненные. Видели, видели? Отлично. Униформа... Да заткнитесь вы, хватит драться. Униформа Юзуи. Так. Вот так вот выглядит униформа Юзуи. Так, это что? Это юбка Юзуи. 10 брони, 2 твердости брони. 12 брони и 2 твердости брони. Нормально, нормально, сойдет такое чисто, если ты хочешь побыть аниме-девочкой, или что это, я не могу понять, То это у пацана такая одежда, или у девочки Просто вот эти штаны похожи на юбку, или это, или это не юбка, а штаны, хз, что это, честно Так, дальше, Гейтер юзую. а, носки, ну носки такие себе, я бы лучше взял Уронгоку, да, или где он, да, Уронгоку я бы взял Опа, а вот это уже волосы О, смотрите, какая тяночка Лайк, если бы взял эту тяночку в жены Так, одна броня, две твердости брони В целом, нормальная такая средняя броня я уже надоел, Мне надоело уже говорить одно и то же Но вы понимаете, что я не могу ничего сказать о броне Которая почти ничего не добавляет Ну, одна броня, одна броня это очень мало Дальше Так, дальше опять Мьючиро идет, как я вижу, да? Сет Мьючиро 12 брони и две твердости брони 10 брони и две твердости брони Хакама Мьючиро И униформа Мьючиро Выглядит вот так вот Вот это уж, наверное, точно девочка, да? Но Мьючиро это точно девочка, да? Если что, поправляйте, я извиняюсь, если я не так говорю, но это имя похоже на девчачья. Вот. Хаори и... О боже, что это за глист какой-то. А, Хаори Игура. Гура. надета плюс две брони. Вот. А, выглядит вот так вот, ну как все остальные Хаори. Прям только же То самое, только раскраска другая. Вот так вот выглядит. Вот. А, дальше. Хаори, ши, опять хаори пошли, короче, понятно, да? Это хаори Шина на Что-то такое. Ну, вы поняли, я думаю. Плюс две брони. Ну, она... А да, грист, ты чё? На тебе. Грист со а мной тут ходит и ходит. Точнее, ползет. Так, униформа ши, газа, она вот это, да? у не гитара, что ли? На животе? Или мне кажется? А, это у меня так выглядит, как будто гитара на животе. Ну... Как-то необычно, на самом деле. 12 броней. Да, схватит это все бомбить. А, так, Хаори. Вот это Хаори. Вот это прям отдельно. Ее можно взять. Она прям выглядит круто и как-то по-другому. Так, где монстреры? Нафиг вы мне здесь нужны? М -м -м, хорошо. Дальше. Змея на шее. Она называется Кубарасаму Мару. Кубара самару, ой, к к Кабура, к Кабурамару, вот, вот так вот. она добавляет ночное зрение, вот, ночное зрение, ну, это тоже полезная вещь, только она брони почти не добавляет, целая, целая одна броня, это очень мало, ой, что это за рыба, что здесь за демоны приходят всякие, о боже, зеницу там дерется, если не ошибаюсь, И как их, я не знаю их название, ай, хватит драться, еще и в нужно прописать. все дерутся все происходит, что-то что движ какой-то. Ой, кого-то на части разделили вообще. Ладно, дальше что? Head Decoration. Декоративная голова. <laughs> это я тоже жрица, только без тела, да? Только голова жрица. Ну хорошо, она ничего не добавляет, кроме брони Так. Mm -hmm. Так, дальше. О, маски. Вот это маски, это прям интересно для меня. Поехали. Tango маск Плюс одна броня. Вот так вот она выглядит, если я не ошибаюсь. Ее надевал.. Как его зовут? Как его зовут сейчас? Сейчас я вспомню. И носки его. И носки его одевал эту маску, если я не ошибаюсь. Вот. Выглядит прикольно, но не по мне. С обеда Вот это уже получше выглядит. Это, если я не ошибаюсь, какая-то леса. Или не леса. Или вообще волк это. Хз. Или собака. Хрен поймешь. С обедом. Да хватит драться. Ладно. ху -то, то то маск. А, эту маску я видел сейчас. У чувака там бегал. Сзади, ты сильно ошибаюсь, у демона. Я заколебался, говорит, я сильно ошибаюсь. Вот. хуа тока маск. Одна броня. Ну, они все одну броню добавляют, да, маски вот эти. Ну, зеницу хэт я вам изначально показал. Она вот так вот выглядит. Дальше. Юричи Армус. О, руки. Вау, вау, вау. Вот эти руки я тоже уже видел вначале. Да, и не вначале. Пока бегал, я видел. Вот они, руки эти. И у Юричи, да? А, ну это есть, Йоричи, 0 армс. Ты плюс три брони, кстати, добавляет. Борхет, голова свиньи. Ее можно на голову одеть. Я буду свиней. Вот это Но Опять война у них началась. Опять я улечу, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, уже улечу, все. Вот сюда придем. А тут везде войны всякие происходят. Короче, этот мод просто одна сплошная война. Так, да, хрю-хрю. Поехали дальше. Хорнс. А, это, это это эти рожки. Они ничего не добавляют. А, они, да, они ничего не добавляют, просто так выглядит. Ну вот, вы видели, да? Так, дальше. Это что? Это повязка должна быть, но у меня она не видна. К сожалению. Она ничего тоже не добавляет, просто для красоты, как я понял, да? Дома махает. Вот это должно добавить? Вау. Я лягушка. Или нет. Или не лягушка. Хз, что я? Дальше перейдем к. Броне. Ну, а давайте я это еще по покажу. Ой. вот, Ну, это типа хвостик, да? И борода. Или это хвостик просто? Да, это хвостик. Ну, он просто для красоты, как я понимаю. Ничего не добавляет. Вот. Поехали. Мозанхед. Это уже из второй части э... Истребители Демонов, по-моему. Ну, я вырезки видел. Я лишь не могу говорить Прям прямо, что я уверен, что ты из второй части. Че ты тут ходишь? Со мной хочешь поснимать? Ну, давай. Как тебе это мелко? Нормально, да? Ну вот, я тоже что считаю. Плюс две брони добавляет. Музанхэт. О, это... Это, это что такое? Какие-то ленты. Тоже по второй части. У этого чувака, который из опытника, С которым они воюют. Ну, я думаю, вы поймете, про кого я говорю. Я, я позер в этом, в истребителе демонов. ХЗ вообще... Про что оно? Я знаю, что они там демонов истребляют. И все. Две брони добавляет. Хакама гу гу Гуятара. Гуятара. Это... Это какая-то юбка, смотрите. Реальная юбка. Hair Mewchira and Demon Slayer Mask. Ну, это волосы. Мьючира и Demon Slayer Mark. Так и переводятся. Если что, истребитель демонов Марк. И волосы Mewchira. Вот. Так, звук включен, все отлично. Одна броня, две твердости брони. Ну, такое просто, знаете, побегать, если я нашел вначале, уже хорошо. Вау, вот это я еще скачок стал, тоже. Ну, я имею в виду, что я прям расширился значительно, ну, вот посмотрите, вот такое, э, ты куда делся? И вот такой, Хупа, чисто в качалку сходил. 10 брони и две твердости брони. Ну, вот и все.